Живу дыбу папа живу дыбу тай, живу дыбу папа-папа, шиву я восходящее солнце разбитого за востока, бирюзовый флоксы, спят в фаток и затоки, бля на Затмений, Лучик меда манящий за обруч лимона надменный Заходящий в минуты, когда Бессловесные твари, тесно свайпшись в паре Спят в батоке, желтая тварь Это утро, когда без тебя просыпаюсь же сон это сердце разбитое лумазей востока. про соне рыдающей розы Жалость сжавшейся жимолости И гороха вопросы Что стручками склоняясь Целуют прохладу земную Это утро, когда я тебя Безнадежно ревную К солнцу, к саду, к улиткам, к улыбкам Захожих, прохожих, ка дичалости ночи, случайно стечающий дрожжи. Это утро, когда без тебя просыпаюсь жестоко, заклевается сердце, разбитое после востока. сердце разбитое в базе востока